Здравствуйте, подписчики моего канала. Ну, сегодня хочу рассказать о начале строительства моего брудра огромного. Ну, с чего начнем? Вот, кстати, я приобрел приемничек. Пришлось увеличить, увеличить пришлось антенну. Не берет он здесь. Здесь можно... Здесь можно через флешку музыку закачать и будет крутить целыми днями. Можно радио включить. Ну короче я включаю через флешку, но так сейчас идет съемка и YouTube банит сразу, звук, вырубает звук весь. Без вопросов Приходится отключать его Потому что у меня многие спрашивают Почему он сейчас без музыки Вот по этой причине Ну и что хочу рассказать Вот пока я Осилил только вот эту Сетку постелил Обрезал болгарочкой здесь 2 мм конечно хорошо резал Но его съел Вот только вот, вот этим резом. Вот осталась такая широта И еще на низ остался что еще хочу сказать вот еще а, с блицовской кормушки вот Блицовская кормушка выписывал по нас на сайте у них а, добавил вот такую вот штуку вот еще боковину не сделал здесь вот боковины есть но ну, увеличил чтобы побольше было корма в, той, в родной слишком маловато короче кормушки у них хорошие а вот э, с этими инкубаторами как сказать ну довольно таки есть проблемы а, обещали так как привезли мне немножко покоться на инкубатор обещали это мне хотели высвать сразу боковину но попросил, чтобы Одно из нашего чата девчонки э, помогли с, это, с поворотом. У нее за место двух часов он каждые три часа поворачивал, что, в принципе, неправильно. Заявлено, что он поворачивает каждые два часа, а значит, что там какие-то проблемы. Э, тишина. Я им отослал телефон. Все, никто с ней не связался. Ни о чем, ни это. С ним никто ничего не поговорил. Короче, что еще могу про Блиц сказать? Температура у него почему-то разная. У меня три датчика стоят. Все показывают разную температуру. Причем от 32 до 30. До 36. Градусов в разных местах Тут могут быть, конечно Какие-то неурядицы с термометрами Но вопрос в том, что 1-2 градуса разница у них может быть пиковая, пиковая температура, в принципе, как положено Как заявлено, она набирает он пиковую температуру А потом начинается проблема Плюс э, тренировки датчика блица нету, даже в Б2 сам простеньком и то есть. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Э, что, что из этого выйдет? я э, поставил блиц и Б2. Э, яйца. В общем, посмотрим, что из этого получится. У нашего на форуме 2, даже три ТГБшки. Хочу сказать, вроде тоже ТГБ, ТГБ, он прошлый год был, купил, отдал, блин, за них 60 тысяч, грубо говоря. Они по 20 тысяч он говорит, что он их, конечно, окупил. Но вопрос в том, что в этом году два уже полетели. Получается отдать 20 тысяч на один год. Это довольно накладно. Даже очень накладно. вот такие вот пироги вот у меня будет вот здесь вот такой вот такой брудер будет и что еще хочу сказать про тгб в одном у него сгорел блок сгорел а у второго с поворотом и Перестали кнопки кнопками управления ставить. В общем, ну, ребята, но ну, за 20 тысяч, я думаю, должно быть. Какое-то, никакое. причем год гарантии, год это, гарантия прошла, все надо делать самому. А блок получается 7000 Как-то вот но ну, не хотят наши производители для людей. Стараться. Что у Блица заявлено Влажность это различается С температурой Что СТГБ ломается Уже тут и непонятно, что еще и брать Остается Неужели бедва дорабатывать и выводить в нем? Ну, по крайней мере, в бедва у меня 80% где-то вывод был Хочется как-то удобнее, получше. Посмотрим, что выйдет в Буду к концу инкубации это буду рассказывать про брудер дальнейшую. Я туда еще поставлю обогрев, датчик температуры, все будет автоматизировано. Кормушки, поилки, все, все сделаю как положено. Буду потом вам... Рассказывать и показывать Вот как-то так Ну а на сегодня Вроде обзор так Недоделанного Моего Брубера Я думаю, что пока хватит Сейчас будут праздники Скоро у меня и вывод Как раз к 8 марту Праздники будут Там где-то 5 дней получается а, Выходных ну, Как раз я его сделаю Сейчас сначала разберусь с электроникой а закрыть в принципе этим... поликарбонатом это не вопрос все всем пока кому ну, понравилось мой обзорчик ставьте лайк всего хорошего до скорых встреч